Крайний матч, дорогие друзья, сегодняшнего игрового вечера Четвертьфинал на этом подходит к своему логическому завершению Велдерс против мощный ВХ офф. Вот эти ребята сейчас разыграют между собой карту Инферно Ну а мы, конечно же, посмотрим за этим Кто победит? Что-то как-то странно, кстати, э, товарищи Уэлдерс решили разыгрывать ножевой раунд, даже не выходя со своего собственного респауна. Ну, в результате, конечно, ножи проигрывают, потому что боялись эти ножи играть. Ну и, наверное, Уэлдерс должны... Так, стоять. Что-то я вообще заблудился. Совсем заблудился. Короче. Короче, все, в, в общем, поехали смотреть Я не понял, что сейчас было То ли бары затупили, то ли я затупил Короче, ладно Мощный ВХ Начинают в атаке, а Велдерс начинают в обороне. Вот так как-то получается Ну и карта Инферно, как вы можете заметить Разыгрывается точка А Здесь у нас не точка Б будет играться А именно точка А Захарик заблудился и потерялся. Думал, что точку Б, -Б было бы интересно разыграть, да? А, Фокс и его товарищ по команде что-то как-то не спешат начинать пистолетку. Ну, это их, как говорится, право. А, the Bomb has been planted. Мощный ВХ поставили бомбу. А их состав на сегодня это Захарик и Юзер. Уэлдерс, а, это забавно, правда, и Фокс. Ну вот, забавно, правда, да? Фоксу сейчас прям сразу сходу в лицо прилетает... Всё, даблкил от Захарика, легчайшая пистолетка для игроков атаки Я не понял вообще поведение команды Велдерс Почему они так вот вдруг решили сделать Паузу у нас э, берут теперь террористы Короче, странности на странностях и странностями погоняют Не знаю даже, что здесь еще добавить Да, наверное, добавлять здесь ничего и не следует Все как есть, все на ладони а Вылетов ни у кого никаких не было Паузы, по идее, брать вроде бы тоже как бы нет никакой необходимости а, забавный, ну, здесь вроде как присутствует, да, вот шевелится Фокс тоже здесь шевелится Почему Захарик с юзером вдруг решили взять паузу? Очевидно, что, скорее всего, они взяли паузу для своих э, соперников Ну, как-то странно Фокс должен тащить, посмотрим, может быть Пока Фоксу... О, минус юзер Нет. Тогда понятно, почему пауза взята игроками атаки Но для меня это по-прежнему скорее больше загадка Почему все именно так случается, почему оборона играет свой пистолетный раунд абсолютно не, не имея никакого желания его разыгрывать. И, и, и вот появляется, естественно, у мощный вх Ну, Как бы странно, опять же, пауза-то, наверное, должна быть, нет? Мамай. Нас вернулся товарищ юзер с никнеймом Мамай. Но теперь на сервере его не будет, и пистолетку придется играть э, Захарику в соло. Паузу надо было брать, тогда успел бы он зареспаться, и все было бы хорошо. Ну, что поделать, уже ничего не поделать. Фокс на, собственно говоря, коврах. Забавно, правда, держит ребра, ну и это дефолтные позиции, которые, в общем-то, отрезают практически всю карту. Единственный момент, выход из люльки контролируется достаточно посредственно. Ну, Захарика убивает Фокс, можно еще и разжиться халявной МПшкой, чем, естественно, Фокс не побрезговал. Счет 1-0 в пользу никого, и потому что не 1-0, а 1-1, это меня уж куда-то унесло. Ну, по крайней мере... Начало многообещающее. А, но карта Инферна это уже вам совсем не карта The Dust 2. Если на Дасте, на втором все-таки оборона имеет тотальное преимущество, то на Инферна, на мой взгляд, атака может бороться. Ну, куда более серьезно. Хотя, опять же, против, если очень хорошая оборона, если очень сильная команда, ну, очень тяжело будет брать против них хоть какие-то раунды даже. Но вот сейчас агрессивное занятие, после которого просто два трупа у нас в ребрах оказывается. Минус Захарик и Юзер, и счет 2-1. Теперь уже в пользу команды Уэлдерс. Ну, не сказать, чтобы Фокс пока тащил, пока тащит... Да никто пока не тащит два минуса от забавного и один от фокса По сути, нельзя сказать, что кто-то играет круто Мамай у нас переименовался обратно в юзера Правильно, а почему бы, собственно говоря, и нет Ну, понятное дело, что это никнейм с фасткапа Поэтому такой вот юзер он, короче Ретейки тренит. А Ну, в принципе, если это про пистолетный сказано То похоже на правду на самом-то деле Как бы забавно это не звучало а Что у нас хотят здесь запланировать игроки атаки Занятие, видимо, ребер под флешку На зелени есть все тот же самый забавный На этот раз его сбривает юзер в э, паре с Захариком И фокс 1 в 2 а, Забирает первого, надо забирать теперь еще и второго Позиция его вроде как э, ну, легчайшая для победы Но вопрос с этой позиции еще попадать надо Мало того, что эту позицию надо держать, с нее надо попадать Фокс пока как-то, кстати, не совсем вразумительно раскидался здесь флешками. И просто уходит в сайт. Хитрит. Хитрит Фокс. Ну, лиса. Лиса же она и должна хитрить. И лис, точнее, да, в данном контексте. Потому что я не думаю, что это девушка. Ну, Фокс в итоге все-таки побеждает. То ли ошибка от юзера. То ли не досмотрел. То ли поспешил как-то. Но это все-таки третий для Уэлдерс. Пока начало хорошее для обороны. Ну, опять же, если... Забыть про тот самый пистолетный раунд Который был изначально <соединяющий> сыгран Да и на живой раунд тоже надо бы По сути забыть, потому что там тоже игроки а, Со своего респа выходить отказались Вообще там по-моему был глюк Если я не ошибся Вообще по-моему мощный а, Начинали ножи в обороне Кажется Ладно, короче, неважно. Забавный берет АВП и убивает юзера. Захарик забирает забавного. И Фокс остается один. Надо дотаскивать. Соперник соперников АВП, естественно, забирать не стал. Спрейдал. ну, дается перестрелять. Я прям, честно сказать, волновался за то, что, может, и не перестреляет, подумал я. Но все-таки перестрелял, счет 4-1. Я не совсем понял покупку АВП, потому что все-таки в матчах формата 2 на 2. Ну, если мы говорим про турнир 2 на 2. Наверное, не самое логичное решение приобретать АВП, потому что обычно перестрелки проходят на каком-то коротком расстоянии, скорее более ближнем, и поэтому АВП, типа, ну, это вообще логично же, да, как бы Ну, хорошо, один минус ты сделаешь Потом тут же получишь размен И стоило бы тратить столько денег на АВП в таком случае Вот это для меня загадка Ну, ладно, уж что есть, то есть Захарик без девайса пытается перестреливаться с аркой В то же самое время Фокс пытается перестреливаться с двадцаткой На которой находится юзер Ставит ему хэдшот, пытается забрать Захарика И нет, Захарик не сдается Потому что Захарик уже раздобыл калаш с погибшего юзера Хоть чем-то юзер был полезен В этот раз, так сказать, да? Почему я так говорю? Потому что статистика у него. Статистика. Статистика обо всем нам говорит сама, дорогие друзья. Его статистика 0 на сколько-то там. 0 на 5. Ну что, бомба установлена и что-то забавно <показал>, показал реакцию ленивца. Знаете, вот ленивцы, они же такие все очень расслабленные. В общем, забавно смотрел в правую сторону, его соперник выбежал в левую сторону. Забавно даже не повернулся на него. Он, видимо, уже свыкся с тем, что, скорее всего, его убьют. 0 на 5. Хорошая статистика. Но вообще один минус был сделан на самом-то деле, потому что у юзера изначально была статистика минус 1 на 5. Это все-таки лучше, чем... Ну, 0 на 5 лучше, чем минус 1 на 5. Однако и та, и та статистика, конечно, показывает о том, что Захарику по большей степени одному приходится играть. Ну, все-таки 5 на 4 его статистика тоже говорит обо многом. Ой, ну а теперь не уж раунд от холда. Серьезно? А зачем холдить в атаке на Инферно против соперника, которым является команда Велдерс, которые ни разу в аркаду никуда не выходили? Ну, как бы холд на коврах, он просто с чем связан? А если бы была бы какая-то мысль о том, что соперник вполне себе возможно сейчас захолдит, а вернее, заркадит, тогда мы похолдим и подождем. Но не было еще, во-первых... Таких мыслей ни разу, да и не могли Они появиться, это было бы нелогично а, а даже если бы и были То нужен ли холд? В общем, короче, спорный достаточно раунд Но как действие, как итог этих действий Гибель юзера и Захарик Встречает забавного Оставляет ему 4 четырех... Оставляет ему 4 хп, откидывает замечательную хаешку, после которой взрывается на ней, черт возьми, сам. Ну, а здесь уже подлетает Фокс, который просто через ящик приканчивает, если можно, конечно, так сказать. В общем, прикончил он своего соперника. 5-2. Так, э -э, сейчас бы халдить после выигранного раунда, когда у КТ нет экономики. Это классика. Это классика. Да сейчас бы вообще халдить против соперника, который ни разу дальше точек никуда не выходил. Ну, я понимаю, если бы вот хотя бы одна аркада на полтора была Или аркада на второй мидл Или аркада на ковры была бы до винта хотя бы Тогда еще, ну, это обусловлено как-то Этот холд хотя бы чем-то Обусловлено, опять же, повторюсь а, Но Такого не происходило Этого не было Поэтому бессмыслица, на мой взгляд Ну, как бы Не будем судить Да не судим и будем а, Минус Захарик Минус юзер, по всей видимости, следом ним. За... Да ладно ну, нет, все-таки минус юзер, даже до девайса не успевает добежать Фокс здесь сыграл на подстраховке очень уверенно И счет по результату становится 6-2 Вот теперь уже можно сказать, что Фокс тащит, потому что его статистика 8 на 2 По сути, он в соло взял 4 раунда своей команде И два оставшихся взял забавный Поэтому можно сказать, что да, тащит Бардам приветствую Снова вылетает у нас товарищ товарищ Юзер, вместо него нам добавляют мамая, ну то есть он, это тот же самый Юзер, ну короче вылетел, поэтому Захарик один не обращайте внимания, что нам показывают, что Юзер живой и стоит в респе, на самом деле его здесь нет, Захарик один. Такое уже было, Захарик тот раунд не сумел взять, ну и навряд ли сумеет и этот взять, честно сказать, потому что ситуация скорее мертвая, чем живая. И хэдшот от Фокса. Минус Захарик. 7-2. Пока уверенно, размеренно. И в целом беспроблемная идет игра для коллектива Велдерс. Напомню, что победитель сыграет с командой Number One. Ну, Number One по стрельбе не сильно меня порадовали. Они скорее больше тимплей на меня порадовали. Потому что все-таки какие-то моменты они отыгрывали именно за счет того, что они открывались парами. И делали это, так сказать, грамотно и своевременно. Что и помогало во многом перестреливать команду, которая явно по стрельбе была лучше. Ну, а проигравшая команда сыграет против Шалопаев, где я вот точно думаю, что Шалопаевы играет, Потому что ну, стрельба у Шалопаев прям, ну, это просто что-то с чем-то. Так много хедшов, хед хед господи, так много хэдшотов Дигла я а, давненечко не видел. То есть, вот, опять же, 9 раундов уже отыграно. Вот он, 10-й. Минус от забавного по Захарику Юзер последний И что я хочу сказать вам, дорогие друзья вот Тем, что 10 раундов уже практически отыкнуло, Это то, что ни разу за 10 раундов Не было никакой аркады от Велдерс Смысл халда То есть, чтобы просто время потратить И все, да. Забавно, правда, забирает юзера Счет 8-2 Победа в первой половине присуждается досрочной команде Велдерс И мощный ВХОВ Как-то пока странно Действительно странно пытаются реализовать Свои позиции Слишком медленно это делают, во-первых А во-вторых Ну, как-то криво это делают еще и ко всему в довесок Чего вот не могу сказать о команде Велдерс Пока очень уверенно играют Это, знаете, вот что-то мне напоминает Что-то мне напоминает, это первый матч, который мы сегодня с вами видели на карте Тускан, который закончился с 16-2 победой команды Похороночка. И пока что, вот, может быть, это одна из достойнейших соперников для Похороночки. Велдерс, конечно, играет не настолько жестко в плане стрельбы, но во всяком случае они хотя бы к игре подходят с головой, да? Они, то есть, понимают, что нужно делать и что делать не нужно. А, ну... Пока как-то... Да, я с Андрюхой согласен. По сути, сейчас вообще матч идет 2 в 1. 0 к 10 у юзера. Ну, если уж так... Ладно, давайте 1 к 10. Потому что один минус уже был сделан. Но это как-то все равно странно. Захарик забирает забавного. А Фокс последний. Ну, Фоксу надо тащить, конечно. Таксу. Таксу, господи. Фоксу надо пытаться этого СК... Вы... Вытаскивать, но вытащить это... Сомневаюсь, что удастся. 73 хп и подарок-то какой! Вот он, подарочек-то лежит, дорогие мои друзья. Фокс просто... Счастливый билетик вытащил. Благодаря стараниям юзера бомба теперь потеряна на винте. И Захарик, который мог сейчас поставить бомбу и абсолютно в легчайшей позиционной борьбе пытаться выиграть. Ну, Фокс, куда... Господи, что за раунд? Это просто какой-то э -э апогей странных мувов, что от одних, что от других Я не знаю, как Захарик не сумел убить Фокса, который в полуборот к нему стоял развернутый Не знаю, как Фокс чудо чудеснейшим образом сейчас фликанул в голову соперника Не знаю, почему юзер с бомбой где-то на винте отдался В общем, очень странно Ты мусульманин? Нет, я не мусульманин, Блэк И снова АВП, парадоксально, но снова АВП, дорогие друзья, на этот раз это АВП сработало лучше, чем в предыдущие разы, но опять же я по-прежнему по буду повторять и очень-очень-очень настойчиво говорить, что в матчах 2 на 2 АВП вообще не нужно, вообще вот от слова, совсем. То есть нет ни одной ситуации, где АВП реально было бы нужно. У нас, кстати, снова вылетает один игрок, появляется бот вместо него, это NOTHING. Ну, кстати, если его можно было бы посадить э, где-нибудь в респе, да, позиции, как там, Fullback, да, или я не помню, как его там... Э, hold disposition, по-моему, да, вот эта позиция, в общем. Бот сел. И в таком случае Захарик погиб и успел бы зайти с бота, и, может быть, был еще хоть как-то полезен для своей команды. Но нет, к сожалению, Захарику не дается такая возможность, потому что бота он решил не сажать в респе, либо бот решил его не слушать. 12-2, матчпоинт. Матчпоинт, ну не матчпоинт, не наврал Последний раунд первой половины Ну он опять же уже не показателен Абсолютно ни разу Юзер не успел вернуться И в очередном раунде придется играть с ботом А если сейчас еще и юзер вернется То даже бот вылетит Где кстати бот? Будет сохранен стрим Да, конечно, как всегда все матчи, которые я комментирую, всегда сохраняются. Кстати, Nothing-то ведь не знает, что здесь играется только А и Б. Вернее, только А и может убежать на Б. Поэтому не дисквалифицируйте команду мощные ВХО. За нарушение правил по картам они не виноваты. Ну вот, минус по Захарику. И вот теперь Захарик может взять Nothing, но не успевает. Это 13-2. Ой, дорогие мои друзья. Ну, чего сегодня только уже не происходило. Забавные штуки сегодня действительно происходят Но в обороне с ботом вообще, я считаю, здесь не выиграть В атаке еще можно было бы попробовать Если сажать, опять же, бота в своем респе Пытаться сделать хотя бы Один минус, получить размен И перезайти за бота Тогда да, тогда, может быть, и можно было бы Но тут Тут точно нет Хаешка в яму, кстати, очень хорошая хаешка в яму Надо признать, что вот тут Захарик молодец Хорошую хе прокинул монетов Ну и Потерял, к сожалению, 40% здоровья А тут у нас возвращается юзер Захарик остается внезапно один Ай-яй-яй-яй-яй, попадает в голову Фоксан Но получает ответный размен и Вот если бы сейчас юзер не зашел То Захарик мог бы зайти за бота и затащить Вы из России? Да, я из России, абдул -Азиз. И вот были бы достаточно неплохие шансы на победку в этой всей истории. Но нет, не срастается, к сожалению. Опять же, тайминги и предательские действия тиммейта, который за всю катку сделал пока только один kill дорогие мои друзья. Хаешка на мидл вновь от Захарика. А тут Фокс лишается 14% своего здоровья. Что, ну, маловато, согласитесь. Согласитесь, маловато. Это last матч на сегодня, да. Теперь мне не совсем ясны действия команды Велдерс Ну, вроде бы очевидно, что соперники с юспами И можно было бы просто в два калаша спокойно пойти разобрать Но тут какие-то у нас стратегические наработки зачем-то включаются То есть, ну, сами себе пытаются осложнить, да То есть, сейчас получится ситуация, в которой забавно, правда, не успеет дать саппорт тиммейту И тиммейт э, может просто, то есть, Фокс открыться на юсп очень неудачно и погибнуть Ну, тут благо, что юзер сам подставился Захарик Хитрая позиция, ну, за свечой стоит Может быть, еще и что-то, конечно будет. Ничего не выйдет, 15-2, дорогие мои друзья Всего-навсего один раунд И команда Велдерс Окажется в полуфинале. Ну, я, в общем-то, за это не сомневаюсь и, как говорится, не беспокоюсь. Я уверен, что Велдерс в любом случае выиграют этот матч. Даже если сейчас мощный вхов в какой-то камбэк попытаются организовать, ну, шансов действительно победить в этом матче, на мой взгляд, ну, категорически немного. То есть тут тащить до овертаймов, брать 13 к ряду. Кто-то вообще верит в 13 к ряду от мощного ВХО? При учете того, что юзер не убивает а один Захарик 13 раундов в соло навряд ли возьмет. Поэтому, я думаю, все закончится в ах, быстро. Хаешка от Фокса все-таки долетает до юзера. Тот взрывается и погибает. Захарик в это время успевает забрать э, тиммейта Фокса. И Фокс с половиной лайфбара остается против сотого Захарика. Но Захарик, кстати, решил позицию с ковров отпустить. Тем самым дать Фоксу продвинуться. Но Фокс не хочет пользоваться этим. Ну вот, честный игрок максимально. Нет, я, говорит, дождусь тебя, Захарик, и перестрелку буду делать. Когда вы комментируете, вы из России комментируете? Абсолютно верно, да. Ну, Захарик, кстати, все-таки перестрелял. 15-3. Ну, здесь Фокс просто затупил. Надо было на ноге брать и открываться. И не запариваться. Он решил выждать паузу какую-то зачем-то. Проблема у этих двух команд в том, что они пытаются действовать медленно в матчах, в которых не требуется действовать медленно Тем более при таком счете Зачем осторожность, когда ну отдал раунд и отдал, вообще не страшно Ну Было 15-2, станет 15-3 Можно было бы рискнуть и сделать какой-нибудь красивый такой мув С десантом э, на большие пески, потери 20% здоровья еще сверху и с тридцаткой попытаться затащить, сделав какой-нибудь ваншот на 360 в прыжке. Ну, а почему нет? Почему нет? Ну, в любом случае, даже поражение в раунде все равно ни на что не влияет. Забавно, правда, минус юзер? Захарик в соло, один в два. Ну, кстати, играбельная позиция, если забрать забавного. Если. Забрал. А там и пачка на полторашки выпала. Ой, ой, Захарик! Захарик! 15-4. Вот так вот он, вот так вот видели, да? Осуждаю. Осуждаю такие действия. Добрый вечер, Дарья, приветствую. Тут 2 на 2. Да, это матч, это турнир 2 на 2 формата. Все правильно. Ну что ж, камбэк у нас, как говорится, из Кто-то, если в него поверит в этот камбэк, тот молодец. Вот они даже сейчас на диглах какой-то холд делают. Ну, просто зачем? Мне просто это непонятно. Вот, вот к чему этот холд? Окей, эти соперники хотя бы могут аркадить, и здесь холд хотя бы как-то осмысленен. Но просто, опять же, зачем, когда можно, ну, пошел и погиб, опять же, ну, 15-5 не сильно поменяется, ты потеряешь только Дигл, не потеряется ни Калаш, ни что-то еще. Вот, пожалуйста, сейчас просто будет поражение в раунде, а оно будет. Потому что Захарик внезапно появляется со спины, и поэтому, в общем-то, поражение очевидно. А зачем... Медлительность это. Ну вот, если бы они вышли в ребра вдвоем с диглами, они бы запушили юзера и могли бы выиграть раунд. А так они по одному погибли просто вот без борьбы. Когда 5 на 5? О, 5 на 5, э, даже не знаю. Скорее всего, в воскресенье, но это не точно. Но с большой долей вероятности Best of 3 5 на 5 будет в воскресенье. Бахаджан. К Узбекистану тоже большой привет, в частности, вам. Так, ну что, Юзер отдается, но этот раунд мы уже видели много с вами раз, да, дамы и господа, когда Юзер отдается, а и Захарик остается тащить один. Кстати, частенько Захарик все-таки действительно вытаскивает, и может быть сейчас раунд не станет исключением, и Захарик действительно выиграет его. Но опять же, разъединяются игроки атаки, но ну почему бы не сыграть вместе? Все. Забавный укладывает Захарика, и это, мои дорогие друзья, кстати, Фокс все-таки по факту, получается, не тащил, тащил Забавный, хотя они сыграли грамотно оба, 17 на 9, 15 на 6, статистика хорошая, как у одного, так и у другого. Но это 16-5. Итак, на этом матч подходит к своему завершению, как, в общем-то, и весь четвертьфинал верхней сетки, дорогие мои друзья,